Создание своего вымышленного мира с нуля — это очень интересный и захватывающий процесс. Обычно сначала берется какой-либо яркий образ или сильная идея, а потом уже под них подстраивается сюжет и лор. Вспомните любую историю или вымышленный мир. В основе каждого лежит какая-либо управляющая идея или основной принцип, который можно изложить в одном предложении. Например, в серии игр Elder Scrolls управляющей идеей является принцип. «Будь кем хочешь и делай, что хочешь». И он успешно реализовывался в каждой игре серии. В «Игре престолов» главная идея заключается в том, что в жизни нет строго положительных людей и умереть может каждый. Хотя к последним сезонам создатели отошли от этой концепции. Однако в реальной жизни нет всеобщей управляющей идеи. Это порождает такие вопросы, как «Для чего мы живем?» «Что есть истина?» В чем смысл жизни? На эти и другие вопросы веками пытаются ответить философия, наука, религия и другие области человеческого познания. Но люди не могут прийти к единому мнению. Ведь все беды от чего? От того, что каждый в одном и том же видит разные, разные смыслы вкладывают и получаются конфликты. А когда будет смысл один, настоящий, все будут жить дружно. Проблема в том, что каждый выбирает свою точку зрения и считает ее единственно правильной. Но в итоге побеждает та идеология, которая может просуществовать дольше и привлечь больше последователей. Та, которая выдерживает натиск времени. Я думаю, это и есть управляющая идея мира Бэй. Именно на ней строится аксиома, фундаментальная концепция, которую я излагал в предыдущем видео об этом мире. Кстати, я рекомендую вам посмотреть прошлое видео по истории мира Гринбэй, чтобы понимать содержание этого видео. Переходите по ссылке в описании и по подсказке. В общем, если вкратце, то 10 богов создали мир смертных, чтобы решить, кто из них должен быть главным среди других. Они наделили людей свободой воли и правом выбора в пользу одного из них. И в конце времен боги подведут итоги. У кого больше верующих, тот и победитель. Такова основная концепция. Но кто такие боги? Как они выглядят? Какой у них характер? Необходимо продумать все это очень тщательно, потому что хорошая и продуманная мифология фэнтези мира – это чуть ли не половина успеха. Мифология этого мира рождается прямо на ваших глазах. Я не имею опыта создания религий и поэтому решил обратиться к работам тех, у кого это получилось. Религии придумывались далеко не глупыми людьми, и это хороший источник вдохновения. Вот, например, в единого Бога Яхва Иисуса Аллаха верит более половины жителей земного шара. И свой единый бог тоже, возможно, есть в моем мире, несмотря на то, что согласно аксиоме, бог изначально не один. И я хочу рассказать вам это в виде легенды. На Эпинаке и Сальде есть один монашеский орден, ведущий крайне аскетичный образ жизни. Их зовут Мальфары. Они ведуют тайные, магические, астрономические, знахарские и алхимические знания и используют их во благо человечества. Они первыми в истории задали вопрос, кто создал 10 богов, которым поклоняются люди всего мира, и можно ли объединить все культы в единый пантеон. И по их теории еще до создания мира существовал единый бог первопричины. Первый бог. Он создал сотню божественных сущностей, из которых гораздо позже оформились пантеон 10 богов, и 90 других младших сущностей после совершения акта творения он бесследно исчез словно его никогда и не было никто не знает ни его имени ни его намерений неизвестно даже существовал ли он на самом деле жители скалящегося залива обычно не задаются такими сложными вопросами за исключением альфаров которые, путем сбора тайных знаний и духовных практик, пытаются познать трансцендентные. Так или иначе, некая неведомая сила сотворила сто бессмертных и неуязвимых сущностей, главным занятием которых еще до начала времен была вражда друг с другом. Еще первобытный хаос не сложился во вселенский порядок, как в мире уже шла страшная и жестокая война. Сотня могущественных сущностей сражалась за право властвовать над вселенной. На тот момент река времени еще не вошла в привычное нам русло. То и дело потоки ее запутывались, распутывались, накладывались друг на друга, закольцовывались и обращались вспять. Поэтому сказать сколько длилась эта война невозможно. Но к какому-то моменту только 10 из сотни активно участвовали в конфликте. Остальные 90 либо сдались, либо поняли бессмысленность этой войны и перестали в ней участвовать. Осталось только десять самых сильных, амбициозных и честолюбивых сущностей. Их стали называть «высшими богами», а остальные 90 стали именоваться «низшими». Среди десяти высших божеств был один, которого звали Туронерон. Ему надоело сражаться, он не хотел больше воевать с другими богами и кому-то что-то доказывать. Он хотел творить. Он верил, что вселенная, в которой они живут, это не полигон для испытаний, а пространство для творчества. Туронерон захотел создать нечто великое и прекрасное, чтобы показать другим богам, что в мире есть не только вечная вражда. Но создать такое в одиночку он не мог. Поэтому он возвал к своим братьям богам. Туронерон был очень красноречив и сумел убедить других богов в том, что нужно собраться на совет. Чтобы никто из десяти не опоздал навстречу, он придумал систему измерения времени, и в тот момент время окончательно стабилизировалось, будто бы подчинившись придуманным правилам. Это был первый шаг к установлению порядка во Вселенной. Нерон не знал, сколько в точности понадобится места для всех божеств, их воинства и слуг, и поэтому он, заручившись помощью нескольких низших божеств, сотворил Исполинскую Титановую крепость, чтобы она стала местом проведения Совета. Когда башня была готова, она стала осью пространства, точкой отчета. Это был второй шаг к установлению порядка во Вселенной. И когда время пришло, высшие и низшие боги собрались на Великий Совет. Даже Титановая крепость, которая была размером с небольшой астероид, не смогла вместить их всех, ибо каждого сопровождала целая армия из воинов, оруженосцев и слуг. Каждый хотел выделиться на фоне других и произвести впечатление. Совет открыл Туронерон. Он призвал остановить междуусобную вражду, но никто не согласился. Каждый из высших божеств говорил, что не успокоится, пока другие не откажутся от своего права на власть. Тогда Турнирон предложил им идею, которую уже давно придумал у себя в голове. Он сказал, наша война может продолжаться вечно, так дело не пойдет. Нужно придумать правила для нашей войны. Давайте общими силами создадим мир смертных. В нем будут жить люди и у них будет то, чего не хватает нам. Смертность, уязвимость и слабость. Мы устроим все так, чтобы каждый из людей мог выбрать одного из нас, как своего бога. Дадим срок существования этому миру – 10 тысяч лет. И по истечении этого срока подведем итоги. У кого будет больше последователей, тот и победил в этой войне. «И что же достанется победителю?» – спросил Пуртрас, один из десяти высших богов. «Весь мир смертных, созданный нами», — ответил Туранерон. Богов вдохновила эта идея, ибо так они, наконец, смогут решить, кто же из них главный. И они согласились. А Туранерон был рад тому, что братья-боги наконец-то создадут что-то вместе. И началась работа. В ней участвовали все сто божественных сущностей. Совместными усилиями создавался новый мир. Туронерон придумал план, а боги притворили его в жизнь. Урдоу создал солнце и принес в мир огонь и свет. Пуртрас создал луну и расчертил небо на 10 частей. Дейртрон и Траиран создали сушу и океаны. Богиня терпестами произрастила траву, деревья и всякую растительность. Бен Памирс разбросал облака по небу и заполнил пространство воздухом. Каин создал животных и расселил их по свету. Многим низшим божествам так понравился созданный мир, что они захотели в нем остаться. Впоследствии от них произойдут люди. Мир был готов. Осталось три бога, которые еще не внесли свой вклад в сотворение этого мира. Теперь пришел их черед. Первым вышел Эрн Сайпос. Он разрезал себе плоть и излил всю свою черную кровь в мир. Ветра и морские течения разнесли ее по всему свету. Черная кровь бога пропитала мир насквозь, растворившись в самой его сути. Так в мире появились боль и страдания, уязвимость и слабость. А сам Эрнсайпос, отдав всю свою кровь, стал жаждать крови смертных. Затем вышел Ульмиос. Он заполнил мир болезнями, эпидемиями, проклятиями и черной магией. Так в мире появились болезни и смерть. Создание мира смертных было почти завершено. Низшие божества придумали ему название «Антамовис», что значит «награда». И это действительно была самая прекрасная награда во Вселенной, как для ее жителей, так и для богов, даже несмотря на то, что смерть и боль были его неотъемлемыми элементами. И последним вышел Туронерон. Ему принадлежала честь запустить ход времени в мире смертных. И после того, как он это сделал, боги осознали, что они теперь навечно связаны с новым миром, поскольку его жизненная сила течет через них. Они взмыли в небеса и переместились в мир бессмертных, став созвездиями на небе. С тех пор, посмотрев на небесные созвездия, можно понять состояние бога, которому оно принадлежит. Созвездия стали своего рода домами для богов. А звезды — это окна, в которых в ночи включается и выключается свет. А астрологи на Земле смотрят в небо и толкуют эти знаки, в надежде понять волю и природу богов. Туранерон же стал ненавидим остальными богами за то, что из-за него они утратили свою свободу. В ответ они прокляли его, заставив быть богом пространства и времени. Но он не мог повелевать этими силами потому что сам же и ограничил их неприложными законами. Это был третий шаг к установлению порядка во Вселенной. Боги покинули этот мир, и время начало свой отчет. Так началась жизнь смертных на Антомовисе. Пройдет еще 10 тысяч лет прежде, чем боги вернутся в мир. Так и был сотворен мир Гринбэй. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете обо всем вышесказанном. Понравилась ли вам моя идея сотворения нового вымышленного мира, или все это полный бред? Буду рад услышать вашу конструктивную критику. И еще, у нас тут есть база знаний на Google диске, в которой я и еще пара человек уже сейчас загрузили несколько своих историй. Вы тоже можете принять участие в создании историй на основе моего мира. Переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь. Вы можете придумать своего персонажа, историю или подискутировать об уже существующих фактах. У меня до сих пор живая идея игрового воплощения моего мира. Например, в качестве мода на Crusader Kings, когда я обновлю себе ПК и сам научусь делать моды. Еще в мечтах есть создать РПГ на основе этого мира, но это пока что только мечта. Большое спасибо вам за просмотр, за лайки, за комментарии. Также спасибо спонсорам за поддержку. И всем до скорых встреч!